Стоит ли сразу предлагать девушкам секс? В этом видео мы разберемся в этом важном, интересном вопросе, а также расскажу тебе все нюансы. Но прежде чем мы начнем, себя как обычно, подписка на канал, если ты еще вдруг этого не успел сделать, и лайк этому видосу. А также помни про колокольчик, его обязательно нажимать, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. Итак, представь себе ситуацию, что у тебя есть 10 девушек, с которыми ты немного пообщался. И этим 10 девушкам ты сразу предложишь секс. Это первый вариант. То есть, ну, как бы, есть какое-то общение, не знаю, как тебя зовут. Ну, даже может быть минут 30 общения было. И скорее всего, ну, на практике, если ты нормально выглядишь, ты уверен в себе и так далее, то есть ты в теме соблазнения, то из этих 10.. Две либо три девушки дадут тебе согласие. И второй вариант. Ты продолжишь с ними общение. Ты начнешь с ними углублять рапорт, то есть комфортное, доверительное общение. Ты раскроешься, покажешь, насколько ты интересный, какие у тебя ценности. Ты узнаешь, какие ценности у девушки. Ты перейдешь в сексуальный формат общения. Ты будешь говорить и сексуальные комплименты. Начнешь ее трогать в социально допустимых прикосновениях. Потом перейдешь к интимной кинестетике, Потом ты ее поцелуешь, ты начнешь вызывать у нее возбуждение. То есть девушка начнет тебя хотеть. Ты создашь влечение. И тогда... Когда ты предложишь ей заняться сексом, в 10 случаях э, твоего предложения 7 девушек, приблизительно, по статистике 7 девушек согласятся. Да, но важно учитывать, что в эти 7 девушек войдут те 2-3 девушки, которые согласились бы сразу на занятие с тобой сексом. Разница в том, что когда ты медленно, мягко, постепенно приближаешься к сексу с этой девушкой, ей гораздо проще принять решение, ну, в том, что она тебя хочет и заняться с тобой сексом. Даже если есть у нее такое желание, то чувство страха, правильно ли она согласилась, не пропадешь ли ты после секса, оно есть у каждой девушки. И когда по мере общения она тебя все больше и больше будет узнавать, она будет понимать, что она приняла правильное решение. Но касательно первого варианта предложения. Для тренировки навыков соблазнения, для тренировки твоей уверенности. для для тренировки твоего состояния, для тренировки твоей вот, его сексуальной энергетики. Это тоже очень крутое упражнение, предлагает девушке сексом заняться сразу. И есть такое название в директ, то есть директивное предложение занятия сексом прямо сейчас. Вот оно полезно для проработки себя. Что касается результата, то второй вариант более предпочтителен. Выбирай, что тебе больше нравится, прокачивать свою о, сексуальную модель, либо же добивайся результатов, но если ты хочешь более качественно, целенаправленно идти к своей цели, понимая, что ты тренируешь, что ты делаешь, разные упражнения, разная прокачка, начиная от подходов и заканчивая сексом у тебя дома, тогда специально для тебя я оставил ссылочку на свой авторский курс «От отказа до постели». Переходи под этим видео прямо сейчас, узнавай всю необходимую информацию, регистрируйся. Ну, на этом все. Увидимся.